от меня тревожит, вот месяца, наверное, полтора-два прекратили судороги, вот намучили меня судороги, ночью сплёжут, судороги как скрутит мышцы. Сводит как бы, как в ледяную воду опускается, мышцы ссываются, скручиваются? Да, да, судороги. А что, какую мышцу именно? Вот все мышцы, вот прям, ноги как сведет или вот в этом месте, или вот в этом месте, свободно да, пере... ну не сразу, иногда бывает на одной ноге, иногда, на второй ноге, а уже полтора-два месяца аллагашикер перестала. Ну, нехватка кальция, магния. А последний раз.. Не меня... пропили такой же результат? Нет, нет. Оно перестало. Пропили кальций, магние. Да, да, да. К... К... Магнелис. Еще там разные, в общем, я покупал здесь. Пропил, стало нормально. Но мышцы сейчас, вот, вот у меня как последний раз сводило. Это На... камень остался да? Да. Мышцы болят. побаливают мышцы. Одна ноги, у обеих? Вот лежу, сплю. А у меня такое ощущение, как будто у меня все время ноги в напряжении. Все время в напряжении. Ноги. А расслабиться не так можешь? А как я их расслаблю? То есть не расслабляются? ну ну, на работу я... выхожу, работаю, на работе целый день работаешь, об этом забываешь. А ночью лож... вечером ложись и спать. А на работе у нас как-то расслабляется или что? Ну, я хожу на работе постоянно, у меня ну, более менее что нормально. А? Что я мастер полигона. Работа тяжелая? Да нет, я сижу в кабинете. Заполняю накладные, заезжает, груз привозит. И есть... я оформляю накладные, сидячая работа То есть, такая. На да, и, и вот я вот хожу туда-сюда. Я уже на пенсии, поэтому мне вот три года уже на пенсии, поэтому на мат, когда намаз читаю, так. я не могу полностью сесть. Мышцы очень сильно и все время а меня спина болят. У вас, при этом не болит. Нет, ну спина-то не болит. Но вот позвонки некоторые, вот Марат у меня прощупал, uh -huh. вот, прощупал в некоторых местах мне прям больно, да, действительно. спине uh -huh. вот эти... не жалуется, только жалуются на судороги ног, да? другие Ну и спину надо посмотреть. Мне кажется, вот позвоночник, все зависит от позвоночника же. Видимо, где-то может быть нерв какой-то защемлен, может расслабить его. Он перестанет мне посылать сигнал на мышцу, и она мышца расслабится. Потом по молодости я занимался самба, самба дзюдо занимался. Ну, много, конечно, кандидат мастер спорта. Так, и занимался занимался конным спортом я. Скачки, преодоление препятствий. Уж сколько раз в лошади я падал в ядр. Падает, я... Да, слушай. Я... я не знаю людей, которые занимаются конным спортом, и чтобы он с лошади не упал, сломали, mm -hmm. Очень... да? Нет, <зл crossover> О, Аллова, Меня замучили защемление седалищного нерва. Куда он вяжется, давай? Вот. Вот, вот начинаем вот отсюда. И я пошел вниз. Смотри, начиная вот отсюда, болит, потом, вот Вот, вот начиная отсюда, потом. Вот начиная вот отсюда, потом уходит вот сюда. Давно это у вас? Да, уже, я уже не знаю. Ну, вот, когда я ходил? В в каком году? В 2013 году. Такие судороги у меня периодически были. Ну вот, наверное, в том году. Да, в том году иногда. Ну, они не постоянно, но редко. Редко. но ну, бывает, что ночью проснешься. А потом я начинаю. Куряга, урюк, сухофрукты, там калий, есть, там, калий есть. там магний есть. Потом это творог. Вот это вот начинаешь систематически кушать, вроде оно отпускает. А на плавание хожу, на плавание, на плавание хожу, раз. у нас там поселки есть плавание, два раза в неделю хожу, по часу. Вот там мышцы немножко расслабляются, но все равно не так. Кисти болят? Кисти нет. Вот. А вот этот сустав, да. И вот этот сустав. Окей разместились вот. вот. поясница у вас вся выпала раз вот два. вот вот вот повыше повыше И там вот, вот здесь все выпало вот они у вас торчат Окей, они внутри здесь очень жестко сильное напряжение никак вот, не расслабляйтесь Будем нажимать по точке. И раз. Поточку. Хорошо. Вы будете говорить ощущение? ощущения. Ага, 1, хорошо. 10. От 1 до 10? Да. Вдох. Выдох через рот. Вдох. Выдох. Выдох. Выдох. Сколько? Ну, да. Сколько? Один, два, три, четыре. Ну один, может, два, нет. больше нет. Один, два, вдох. Да. Один, два? Да. Тут жму. Ну, вот здесь побольнее. Сколько? Один, два, три. Ну три, наверное. Здесь трое. По да. сравнению с этим. -то. Хотя вы говорите, позвонки у вас ушли сюда. Ну да, ну там же видно же, наверное, куда ушло. Но с этой стороны побольнее или просто надавливаешь побольнее. Нет. Вот. Нет. Трочка, да? Да, да, да. Вот здесь? Там не очень. По сравнению вот, вот. с этим, допустим. Вот тут побольнее. Вот тут Сколько? вот. Ну, пусть. Четверка, пятерка. Сколько? Опа. По сравнению вот с этим тут. Здесь не очень приятно. Опа. Сколько? как Конкретно? Ой, ну, пять, пять, наверное. Тут? Здесь нет. Опа, оп, сейчас больно. Оп, опа. Сколько? Больше пяти. Больше пяти. Здесь? Больно, вот, больно, сколько больно, больно. Сколько больно? Один, два, три, десять. Ну шесть, ши... ши... 7 шесть, семь, наверное. Тут... Так, то же самое. Шесть, семь, да? Ага, то же самое. Ага. Тут? Ну два, может, я скрою. два. Тут? Вот здесь чуть-чуть побольнее. Ну-ка, вот еще раз. Мне mm. вот, вот здесь побольнее сейчас. Сколько побольнее? Ну, чуть, ну, единицу больше, чем вот здесь. А здесь сколько? Так. А? Это у меня а, левая, ст... опа, так. Здесь тройка, здесь двойка. Угу. Вот так. Вот тут вот Непри... неприятно. Сколько? Тройка. Тут. Здесь, ну, двойка. Это просто И... вот это, да, можете? Или неравномерно, да. Опа, опа, оп. Сколько? Ну, три, наверное, четыре. Тут. А что шея не болит у вас. Вот а тройка. Говорит, тройка. Я вас спрашиваю, говорите, не болит. Ну. Тут, тут болит, ну, не болит, Вот, вот, вот, вот. Не сильно Нет, не сильно. Було там не сильно. Тройки, пятерки. Так, ну-ка еще раз. Так. Опа. Так. Сколько пятерочка? Чуть-чуть послабее. Чуть. Чуток mm. послабее. А с этой стороны побольнее, справа подгибай потом. Опа. У меня это на обоих ногах большие пальцы. Правая па нога короче на сантиметра. На обоих ногах у меня большие пальцы поломанные. Угу. На обоих ногах. Правая нога короче, таз искривлен, соответственно. Поэтому у нас правая нога. Выдох. Не работает у вас. Вдох. Выдох через рот. Вы как будто спираете, как будто вам что-то не дает. Выдох. Просто вдох, вдох, вдох. Выдох. Вдох, вдох, вдох, вдох, выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Выдох. Да? Выдох. чуть Выдох. Выдох. Выдох. Да. Выдох. Выдох. Выдох. Ой, здесь сильно очень шея напряжена. А, вот, да, да, да. Я же сказал, у вас шея держится тут налево. А, вот, она, вот, она, вот она, тут она... мышцы сейчас болит. Говорит, шея не болит А тут не так. Щелкать, вот, вот, расали, расали. Да, да, хорошо. Потянем Раз, два. Так приятно? Три. Так приятно? Два, да. Болевое ощущение. Где-то там второй, третий позвоночник, наверное, шейный. Вот в этом месте. Сами, я сам ничего не делаю. Приятно? Щелкает. Щелкает шея Говорить, нет шея Тут, у вас шесть вещина. Говорите, нет ничего. Тут день не затронут, там вас болит, день затронулся там больно. Говорите, нет, ничего не болит. Вдох. Выдох. расслаби, расслаби, расслаби. Выдох Выдохну. у вас в, шее, в пояснице, в груди. Хруст где? Вот здесь. Ну, все, все, нет, лежи, расслабься, все. Опять. Опа. Все, все, все, просто страшно, просто главное не переиграть. Ты на наоборот наоборот, все хорошо. Тут смотрю, здесь вот напряг есть. Вот, а -а -а. Да, да, да. да. Всё, отдай, отдай, отдай. Всё, отдай. Сейчас задышит, сейчас вас сразу расслабит. Сейчас все хорошо будет. В сторону, в сторону а Не, Отдайте, отдайте, расслабьтесь. Не напрягайтесь. Чтобы мышцы не травмировались, вам не надо напрягаться. Хорошо. То есть, навредить я не смогу. Здесь, чтобы навредить, мне нужно 250 кг воздействия на вас, на вашу шею. У меня такой силы нет. Вот он, вот он. Отдай, отдай. Берем. Все Смотри, вправо крутится, у вас голова нет. Не ну, понимаете, я просто проверяю. Угу, нет, вот нет. в этом месте. Я знаю, знаю. знаю. Вот. Да. С этой стороны не так больно, а, вот, а не буя говорит. Да, вот. не руки положите. А -а -а. Нет, не дает шею до конца. Да, вот. сильно. Очень сильное напряжение. Мышцы сами, напрягают и сами напрягаются. Сейчас все уж равно уже помягче. Кто маленький, что поставил? Мышцы, по мышцы... Вы даже, вы, даже вы, вы даже не понимаете, что вы не можете. У вас руки вот так вот. Вы даже не замечали, У вас руки вот, в воздухе висят. У -у -у. Все, там же мягко стало Да, Это шея мягкая. Брали. Конечно, мягко. Шея мягкая. Раз. Мне помогать тебе не надо. Ничего, вообще не делать бежать нас... только вдох. Выдох. Шортом вот дыхание. Вдох, выдох. У тебя нос Не, не, нос надо дышать. Дыхалка вдох. лучше стало сейчас. Не, во голош вдох, выдох. Опа. Сейчас вроде хрустнул, как будто там. Я знаю, да. Вдох. Выдох. От головы. Угу. Вдох. Вдох. Оп. Оп. Оп. Оп. Оп. <кười> <кười> Колено, сустав. Прям как наполнение, там жесть, нет, он не, не, не умеет его делать. Всю жизнь только должен, обязан и надо. А как ослабляться? О, Больно? Опа, тоже да. Копчик сломнулся. А я Но я откуда Слушай, знаю, здесь... я Слушай, откуда вы... знаю, Слушай, что... Слушай, здесь же падали, вы говорите, нет, не сломан. Не да может... падал, да я откуда знаю, что сломанный. Уйдет. Уйдет. Опа. Вдох. Выдох. Сейчас, секунду. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Здесь познали. Вдох. Выдох. Вдох. Вдох. Выдох. Тут же мой. Нет, сейчас уже нет. Нет. Жму сильно. Это а -а -а. да. давай. Да. Тут. Нет, слабьте. Ты не давишь. А, да, да. Как, как не давлю, у меня у кулаки провалились. Нет. Урешь? Нет, не вру, не дай. Такой сейчас. Такое не ощущение, ощущение как будто не давишь. Как не давлю? Давлю же. Ну давишь, но не больно. А? Нет. Здесь. Нормально. Врёшь? Нет. Здесь. Так. Есть? Так. Есть? Нет. Вот до этого, когда первый раз давил, было очень Конечно. больно. Я помню, сказал, Было очень было больно, а здесь сейчас давлю нет. Давлю уже давно, сколько есть? Да нет, нормально. Кричали здесь? Да. Здесь давлю. Здесь ослабло. Сколько? Но не полностью. Сколько? Сейчас скажу. Ну пусть двойка, наверное. Тут. А здесь чуть посильнее. Ну-ка, вот тут посильнее. или ты посильнее берешь? Нет. Или посильнее Сколько? берешь? Сколько? Спаду, ну, немножко спаду. побольше, чем здесь. Ну, тройка, наверное. Тут. Нет. Тут. Нет. Нет таких. Здесь. О, аллога, щекер. Нет, спокойно. Тут. Да, спокойно, хорошо, аллага Нет. Тут. Нормально. Да. Опа. О. Тут 7 потов сойдет, И тем более с такими, как я. <смех> Ай! Ой, ой, ой! Да, да. Боли в локтевых суставах. Это может быть из-за того, что количество жидкости мало вырабатывается. Yep. Sc... Там все, мало все Или уже появились эти шишки на эти. Это из-за шеи, может быть, из-за всего. Количество жидкости там мало. коллаген не пьете только идти не пьять. А что надо будет? Вот пиз... Зап right. Запиши запиш мне советы, какие что надо будет. Вставать что ли? Сейчас встанем потихонечку. В руки за голову в замок. Нет, руки, руки за голову, подмышки сожмет. Угу, Чуть-чуть. Опа! <coughs> Зрение открыл, мне кажется, я могу до большие не будет ехать без этого, без очков. У вас вот Атлант стоял неровно, да? Вот Атлант у вас есть на, на плоскости посмотри, допустим. Атлант у вас вот так стоит. первый Атлант это первый шейный позвонок. Где Внутри через Первый, он его называет, угу. Первый, шейнджер, он, он, он, он стал криво, да? Вот так. Угу. Вот у вас и он тер вас. Тер, тер, тер, тер, блок, у вас сустав все смывал, смывал, смывал, стирал, да. Я сейчас его поставил, он Так, туда пошла хлынула жидкость. Кровь, жидкость, межколеночная ну, жидкость. Не, жидкость, межкодиточная межкодиточная. жидкость. А жидкость. Да? Но так как у вас ее практически нет и мало, да? Э, хотя бы нужно пропивать глюкозамин, хондроэтин и коллаген. Сразу посмотрите, какой эластичный станете, по подвижность появится, суставы не такие будут. Шело вот, зато сейчас строится свободно, да? Зрение лучше, да? Зрение сейчас, лучше, Аллах. Сейчас, а лагачка Сейчас со стороны слуха и зрения обратите внимание. Возможно, улучшение в лучшую сторону, да? Так это лучше? Да. Хорошо. Я уже к этому привык, к этой боли, поэтому да. я, я считаю, что а это нет, нормально, нет. да? Я считаю, что а это нормально. А сейчас уже не болит, да? А как щит... болел, да? А, а сейчас все. А у нас Оказывается, ты нормальный, да? Нормальный, да.